Избранные турецкие пословицы и афоризмы Протяни руку не дальше, чем дотянется твой рукав Пословица означает, что не тратьте больше денег, чем у вас есть Ранее пташка получает червяка. Не задавайте вопросов и не слушайте лжи. Пословица подразумевает, что вы не должны удивляться больше, чем необходимо. Лучше потерять седло, чем лошадь. Собака, которая много лает, не кусается. Одна стрела не сбивает двух птиц. Два капитана топят корабль. Вино, за которое не платят, пьют дважды. Хорошие поступки никогда не теряются. Кем человек является в семь лет, тем же он является и в семьдесят. Нет такого меча, который отрубил бы золотую руку. Ребенок пекаря голодает. В компании слепых закройте глаза. Тишина это музыка для мудрого человека. Тот, кто контролирует свой язык, спасает свою голову. Солгите в субботу, и вам будет стыдно в воскресенье. У земли есть уши, у ветра есть голос. Вы собираете урожай из того, что сеете. Сердце, влюбленное в красоту, никогда не стареет. Тот, кто никогда не горел на солнце, не будет знать ценности тени. Не говори сладких слов, когда твои дела из камня.